Скажите, пожалуйста, сколько вот поездка на двоих? 300. 300. 300. Это, ну это крутая, да, поездка? 150. 150 я больше верю на самом деле. Да? То есть это это там, Египет, Турция, Таиланд, вот куда-то вот туда. Мы сейчас не берем Доминикану, Маврики, там всякие-всякие крутые там, дубайские шоппинги и так далее. Просто туризм. Туризм. 10 раз, полтора миллиона. И такого у нас получается 2, 3, 4, 4,5. А, 5,5, да? 5,5 минут. Регина, теперь вопрос вам. А как представителю Кыштыма. Вот вы сейчас за весь Кыштым ответите. Сколько у вас там средняя зарплат? Тысяч 10, точно есть. Сильно. Хорошо, ладно. Давайте, давайте мы непосредственно ваш пример скажем. Сколько, сколько у вас зарплаты, если вы? Не работает. Не работает, Все хорошо. Ну, 15 тысяч возьмем? Да, да. 15 тысяч. Средняя 15 тысяч выглядит. Друзья, сколько с 15 тысяч рублей можно откладывать? Ни сколько. Сколько ломающий Вообще не сколько, Всю жизнь это долгие еще. А поторжец, что? Да, но сейчас живу в телевизор. Все, окей. Я вот с Левской тоже живу в Челябин. Так, ну давайте мы возьмем неимоверные вещи, что вот мы с зарплаты 15 тысяч будет 5 тысяч откладывать. То есть жить над ними дошираками, вот, с родителями, всю жизнь и так далее. Возьмем? Попросили всех? Да, да. По пятерке нормально. Прям. По пятерке. Прям нормально. 5500 разделить на 5 получается 1100 месяцев. Разделить на 12 получается... 91,5 год. Да, <связать> <связать> <связать> Нормально, что я живу. Достойный. Да, Итог такой выйдет. Но я понимаю, <связать> что вопрос некорректный. Сколько вам сейчас? 25. 25. А, я очень верю в ваше хорошее здоровье. Но 16,5 лет стать счастливой обладательницей квартиры, авто, ремонта и за это время раз в 10 лет съездить за границу, это не предел мечтаний. Согласна? Все, все, все понимают? Да, да, да. Причем самое интересное, что даже если мы сейчас нарисуем зарплату в 50 тысяч, и будем с нее откладывать, там, не знаю, 15 тысяч ежемесячно, то это будет 30 лет. Я думал, в 50 там, с лишним лет вам тоже особо не надо. И причем эти годы пойдут только с того момента, когда вы начнете откладывать ежемесячно. Это к вопросу о деньгах, потому что деньги – это на кровь современного общества. И если ее не хватает, то прям жизнь превращается в, сильный, в сильный серьезный застой. <coughs> ну, понятно, что мы можем подождать, пока родители освободят квартиру. Это грустная тема, на самом деле. Вот. И многие сидят и ждут, пока родители освободят квартиру. Но родители как бы освобождают квартиру по вполне себе грустным причинам. И я не хочу ее дожидаться. Следующий. Ну, с автомобилем там. Можно, Можно взять интересно. за 100 тысяч, за 50 тысяч автомобилей, наверное. Вот. Ремонт можно не делать. Бабушка же жила в квартире, нормально. Мини-миллион ремонт. 10 тысяч ремонт. На 10 тысяч ремонт это что? Это, даже... это косметический, вы Это Косметический, да. Здесь еще техника идет в этот. Это вот 5 вы. Все в кредит. Так, а какая раз кредит, но вы просто больше суммы берете. Ну да, еще больше нет. Фактически, это что меняет? Два раза больше. Вот. Поэтому давайте посмотрим, чтобы вот это вот хотя бы за 10 лет заработать, сколько нам нужно? 150 тысяч. А, по 200, 50, по 250 тысяч Получается. 50 тысяч рублей минимум откладывать. Понимаете, да? да? Ну, либо откладывать, либо там, там 70 тысяч на кредиты. Ну, кредиты то есть кредиты-то Сколько нужно зарабатывать, 150 50 рублей? 100 Ну, хотя бы 200. Ну, реально. Согласны со мной? То есть, ну, невозможно там, а, например, раз зарабатывать 65, 50 рублей. Как бы реально невозможно. Изначально интернет это была система компьютеров, соединенных в одну сеть на, а, как бы все были ну, одного уровня. То есть не было какого-то главного компьютера и все участники сети были равнозначны. То есть полная децентрализованная система связи. Этот момент, понимаете? А на данный момент, на данный момент интернет превращен немножко в другое, более что-то там 50% трафика забирает на себя Google, очень большой процент забирает Facebook, и, по большому счету, вся децентрализованная сеть превратилась в несколько крупных узлов, вокруг которых огромное-огромное-огромное огромное количество узлов меньше. Что происходит сейчас с интернетом? Кроме того, что он стал гораздо более платный, но прикол даже не в этом. Мы постоянно смотрим рекламу, правильно? Наша жизнь постоянно отслеживается. Вы не замечали о том, что а, Google а, считывает ваши данные, историю ваших посещений различных страничек и предл предл предл предлагает вам ту рекламу, которая для вас актуальна. То есть мужчины не смотрят рекламу про косметику, а женщины не смотрят рекламу, например, про, а, там, не знаю, про какие-нибудь там, не знаю, крутые джипы, предположим, потому что они разные целевые аудитории. Но мы находимся под колпаком, и централизация приводит к тому, что постоянно, постоянно на нас зарабатывают деньги. Давайте посмотрим, что было дальше. Кто-нибудь помнит такой сервис, который называется Napster? Не слышали okay. Когда? Окей, когда-то давным-давно был создан большой сервер для, для обмена mp3-файлов. mp3-файлов. То есть, грубо говоря, аудиозапись. Он существовал два года, покрыл полностью весь земной шар, и там люди могли скачать любую песню в 2001 году он был закрыт по обвинению со стороны группы «Металлика», потому что они обнаружили, что на «Напстере» их а, сингл с нового альбома вышел за две недели раньше нового альбома. Он был закрыт, хотя он предоставлял огромному количеству людей возможность пользоваться нужными вещами. Тогда в конце 90-х, может быть вы помните этот момент, очень сильно упало качество а, записи музыки. Вот Кто вот эти моменты помнит? И если выходит альбом из 10 песен, 2-3 нормальные, остальные просто шлак. До кучи. Понимаете, да, это было? Вот. А, и, это был закрыт. Но, что такое торрент, все знают? Да. Поднимите руку, кто что-нибудь скачивал с или, или знает, что такое. То есть это система компьютеров одного уровня, которая пришла на смену на где все компьютеры объединены в одну сеть. Так же, как когда-то создавался интернет, и при этом любой человек может скачать любой файл, аудио, видео, там, игру там, или еще что-то а, не, непосредственно в торрентом. Торрента бывает много, BitTorrent, MuTorrent, там и так далее, и так далее, и так далее. Идея их очень простая. Это полностью децентрализованная система хранения данных. Это логика, понимаете? Невозможно взять, расстрелять какой-то из компьютеров, чтобы остановилась сеть. Это полностью унизвимая система. И несмотря на то, что антипиратские законодательства и все остальное а, там, кричат, эй -э -э эй надо закрывать, они не могут это закрыть технически, потому что это невыязвимо. Это все равно, что пытаться дубиной а, осиной рой ушатать. Понимаете, да, логика? Поехали дальше. Вы приходим в магазины. Вы видите огромное количество различных брендов. Фактически это все объединено под несколькими брендами. Вы знаете, что, например, Россия Щедрая душа это не российская компания. Вот этот шоколад, самарский шоколад. А чей? Местле. Веселый молодчик. Домик в деревне. Это Библидан, это, по-моему, крафт и так далее. Или Пепси. Я точно сейчас и так далее экономика экономика приводит к тому что все продукты постоянного потребления там был знаете там бытовая химия там и прочие другие вещи мысли тоже знаете тогда они объединены под всего несколькими компаниями мировыми и знаете что происходит вы понимаете что вы должны переплачивать постоянно соответственно дороже хуже качество везде куда приходит централизация все становится хуже. Если вы вспомните, например, Если вы вспомните, например, там Советский Союз, Совет, многие, например, наши а, там, родители или те, кто жили в Советском Союзе, говорят, ну, что качество продуктов было гораздо выше. Знаете, да, это такое вещь? А, например, в Беларуси очень сильно развиты а, продукты собственного производства. И те, кто приезжает из Беларуси, они наше молоко пить не могут. Они говорят, это что? Молоко. Вы это пьете? <смех> да. Ага, понятно. Это просто пример. Я хочу, чтобы вы поняли, везде, куда приходит централизация, когда какая-то большая идея, сделанная для людей по факту, начинает попадать в чьи-то руки, вот тогда происходит коллапс. Тогда все это начинает приносить плюшки только владельцу. Давайте перейдем к следующему слайду. Это стоимость доллара за последние 100 лет. Я хочу привести вам замечательный пример. Кто смотрел «Человек с бульвара Капутина»? Старый фильм. ним по нему тюрьму. Ну там, Андрей Миронов, ТВТ, там, там, кинематограф и так далее. И там вот главный ковбой, когда решил устроить большой погром в салоне, говорит, «Гарри, запиши на мой счет еще 10 долларов». Помните, да, эту фразу? «Гарри, запиши на мой счет 10». Кредит закрыт, Билли. 10 долларов – это погром. Это э, начало 20 века в фильме показано. Ну, начало синематографа. А 10 долларов – это погром. Скажите, пожалуйста, какой погром вы можете устроить на 10 долларов сейчас? В пельницу разбить. Если вы приходите в ресторан, вы даже погром своей печенью устроите, сможете. Это два бокала вина. 700 рублей. Согласны? Доллар обесценился. На 95% до 2013 года сейчас эта цифра продолжает, продолжает меняться. Почему? Потому что с 2013 года существует Федеральная резервная система США, которая контролируется долларами. Раньше деньги были. Вот есть золото, есть деньги. Что такое деньги э, бумажные? Это значит, что расписка банка, что ты можешь прийти в любой момент получить э, э, унцию, ну там, какой-то какой э, определенный слиточек золота за эту бумажку. Понимаете, да, Игорь? И когда у вас было золото или когда у вас была наличка, это означало, что ваши деньги, они не принадлежат банкам, федеральной системе и так далее. По одной простой причине. У вас есть, ну это как вот у вас есть зеленка на квартиру, ну там, или на недвижимость и так далее. Вот, она у вас есть. Вот такая же была раньше банкнота. Сейчас банкноты не стоят ничего, потому что они выпускаются без ограничений. Понимаете, Лидия? Что является ответом на эту ситуацию? Как сделать так, чтобы США не пытались поддерживать свой доллар за счет войны и а, там, революции и всего остального? Я сейчас, кстати, говорю не какие-то там смешные там, пропагандистские вещи, это совершенно реальные вещи. А для того, чтобы доллар поддерживался, нужна сила. Децентрализованные деньги, биткоин. Это по факту то же самое золото, которое было раньше, просто в цифровом виде. Кто слышал что-нибудь о биткоин и... Ну вообще, что-нибудь слышал, поднимите руку. Не стесняйтесь поднимать руку, вот вот такой же серьезный, как улыбается. Вот лучше. Вот. А, в чем идея? Ни один человек, ни один человек не может контролировать всю систему. Каждый человек может контролировать только то количество биткоин, которое хранится на его кошельке. Эта система неуязвима, как биттора. Абсолютно. И эта система, она не подчиняется законам выпуска денег или законам каких-то э, контролирующих органов. Вообще. И тем самым, смотрите, что происходит. Это скорее цифровое золото. Это не бумажки, которые не имеют ценности, это именно ресурсы. Ресурс, который ограничен и который стоит э, определенных денег. Давайте посмотрим, о каких денег идет речь. Итак, э, у него нет инфляции, у, над ним нет контроля и практически отсутствует комиссии. Пойдем дальше. В 2011 году один биткоин стоил 1 доллар. Один биткоин, 1 доллар. У кого сколько свободных денег было в 2011? сколько вам 35 тысяч долларов 35 тысяч долларов это кстати не так уж много по тому курсу это все вот 100 тысяч рублей хорошо но давайте предположим это хорошая сумма давайте посмотрим вот чтобы у всех вот 5 тысяч всех было поднимите руку кого было бы 5 тысяч в 11 рублей рублей рублей все 5 тысяч давайте региона раз уж мы с вами общались как 5 тысяч рублей вам 20 лет помните да 20 лет 5000 рублей взяла и положила в биткоин 5000 рублей это получается где-то 150 баксов по 30 примерно 150 это 150 биткоин предположим что ты на 5 лет забыла и не трогаешь 155 биткоин сейчас достать калькулятор пожалуйста это прям интересно 150 биткоин это сумма которая черт возьми когда будет вообще. Умножить на сколько? На 780? Да? 780. 150 умножить на 780. И умножить на 650. 17 тысяч долларов. И умножить на 65. 760. 7 миллионов 600 тысяч. 7 миллионов 600 тысяч рублей. Регина. Вопрос. 5 тысяч не пропить тогда. Не купить сумочку, не купить какие-нибудь сапоги, которые перестают радовать на следующей неделе. Да? И это что у получается? Никай, так, если в Каштыме, то это дом. Правильно? Парочку. Барочка. Хороший дом. Нет, это хороший дом. <рекрасно> Я это хороший дом, жёлтый, на машину еще есть. Понимаете? <мирает> У озера дом. Нет, ну там озеро тоже дорого. <мирает> вот. У меня 7 миллионов шестьсот. Напоминаю, пять тысяч. Превратили 7 миллионов шестьсот. Информационный век. Слышали такое понятие? Информационный век. Почему? Потому что информация стоит. Если бы вы эту информацию получили пять лет назад, Зная, что вот так вот будет. вы бы нашли пять, и не пять бы, да? 6, 6, 6, 6, 7, вот и подтегу-то надо было, да? ну, понимаете? Берешь и подтегу миллион, короче, и все битки, все спряталось, нет у меня. Миллиона это же я считать не буду. Это получается где-то. Вот, да вот, понимаете, Лой? Это устаревший данные. Но а, вопрос в чем? Сейчас то, о чем мы с вами говорим, оно имеет еще большую ценность. По одной простой причине. Пять лет назад биткоин это был новаторство. Биткоин сейчас это уже обыденность. Это повседневная вещь. И сейчас его рост будет еще больше. Смотрим. Чем он очень похож на золото? Он дефицитен, его нельзя напечатать бесконечно. Он дробится. Каждый биткоин делится на 100 миллионов копеечек. Называется Сатоши. Он легко переводится, гораздо проще, чем золото. То есть золото тебе нужно прям взять и понести, а биткоин тебе нужно в телефон пик отправить. Износустойчивость, он не поросит. Mm. А он принимается по всему миру. В любой стране мира вы можете обменять биткоин на нужную вам валюту. его нельзя подделать. Нельзя. Смотрим факт. А вот эти машины, мне кажется, у всех мужиков в молодости висели на, на, на этом. На плакатах. <соединяющие> на шум и так далее. А, кстати, вот в Корее выходили в, в салон Ламборгини. Там прям впечатлений. Впечатлений. Ага. Вот Катя потом расскажет. <соединяющие> Дальше. Они принимают биткоин. Ой, о, международное образование вы можете получить за биткоин. Следующее. Hmm. другую сторону. Ага. Вышел сериал о криптовалюте, называется стартап. Прикольный такой сериальчик. Дальше. Танкин uh, Дональдс, вот эти вот пончики, которые, знаете, любят американские полицейские. Полицейские, видели, наверное, сидят в машине, живут пончики. Данкин Дональдс. Uh, uh, вот этот джентльмен, его зовут Ричард Брэнсон. Uh, он в своей компании принимает биткоины вплоть до uh, полета на Луну. Да, uh, не на Луну, а в космос. Вот этого парня знаете вы гораздо лучше, это товарищ Герман Греф. Знаете такого, да? Президент Сбербанка. Одна из самых крупных финансовых фигур э, в нашей стране. Давайте посмотрим, что он на собрании акционеров Сбербанка говорит о биткоине. Биткоин Уже э, во многих странах мира существует. банкоматы, вы можете покупать не только носки и альпаки, но, но э, вы можете покупать одежду, вы можете покупать э, э, недвижимость. Mm -hmm. Следующий слайд. Путешествовать по всему миру дальше. компанию Dell, знаете, очень удачно ноутбуки выпускает. Покупаете Dell. Dell принимает биткоин. Дальше. А что у нас в слайде? так странно вот это Кто в компьютерные игры играет? Поднимите А что стесняешься? Нормальная тема. Ты же лучше, чем в Вот. Все, окей. Тоже можно покупать за биткоин. Дальше. Биткоин настолько прост, что его можно биткоин-счет может даже завести своему ребенку. Не надо ждать там 18 лет по одной простой причине. Вы можете пересоздать ему счет, завести туда, сколько нужно денег, и он может этим моментом расплачиваться без проблем. Самые мощнейшие финансовые воротилы современного мира инвестируют огромные деньги в технологии биткоин. Следующее. Пользоваться биткоином очень просто. Здесь показан только один из обменников, но тот обменник, который, например, мне больше всего нравится, про который я больше всего знаю. По одной простой причине, он самый простой. Самый простой и понятный. Да подожди, куда ты вот. Остановись, остановись, постой, паровоз. Альфа-банк, Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Виза, Perfect Money, деньги, Киви, через Евросеть пополнить и так далее. Как угодно можете пополнить и, соответственно, все эти системы вы можете вывести. В рублях, в долларах, ну в чем вам много? Прикольно? Поехали дальше. Преимущество биткоин, 10% ликвидность, спокойно конвертируется во что угодно. Дальше. Нет банковских комиссий. Сейчас я про этот момент скажу отдельно. Вы знаете, сколько стоит, например, перевести 100 долларов со Сбербанка в Челябинск на Сбербанк в Екатеринбург? 1% комиссии. 1% комиссии. Знакомо, да, эта ситуация? Хорошо. Вы знаете, сколько... То есть, Ну, или 1 доллар, если доллар считаем. А, если мы 100 тысяч долларов переводим с Челябинска, например, в Лос-Анджелес, это тоже 1 доллар. Чувствуете разницу? Вот. Мне прям нравится. Дальше. Здесь же, вот обратите внимание, вы когда видите инкассаторскую машину, вы же понимаете, что вы за нее заплатили? Mm -hmm. Что дядьки, которые рискуют жизнью сумками, которые получают нормальные зарплаты, на бронированном автомобиле, стоят, паскаются автоматами и так далее, вы за это заплатили. В биткоинах этого нет. У него нет материального того, чего можно украсть. Дальше. Анонимность. Вот это прикольно. Вот это прикольно. Вас ни одна скотина не спросит, где вы взяли бы. И это важно, потому что сейчас, уже с, сентя... а, с 1 октября введены поправки к закону о, это как о происхождении денег. Знаете такую тему? Mm -hmm. Если у вас на случайно появляется хорошая сумма, например, в миллион рублей, банк вас спросит, где взял. Mm -hmm. В течение трех дней ты должен предоставить документы, которые доказывают, что ты не взял это через, через терроризм или через наркотик. Если ты эти документов не приносишь, банк имеет право отчудить в пользу государства. При этом 20% переводит банк. Mm -hmm. Докольно? Ограничивайте, изучайте мир, в котором мы живем. Вы понимаете, что? Да, помните, здесь была «Этот мир придуман не нами», «Этот мир придуман для нас». Да не для нас он придуман. Нет инфляции. Почему? Биткоинов невозможно выпускать до на бесконечности. Их всего будет 21 миллион и это в 2140 году. Он ограничен. Их невозможно напечатать до чертика. Поехали дальше. Вот, например, перевод от человека, человека. За секунду 23 тысячи биткоинов, через там 15 минут, 28 тысяч биткоинов, 17 тысяч биткоинов. А мы помним, да, что 150 биткоинов – это 7 миллионов. 28 тысяч биткоинов – это больше. Это более 20 миллионов долларов, уважаемые данные. 20 миллионов долларов – непонятно от кого, непонятно кому. Вау, за один бакс. Вау, я хочу в это играть.